Не так давно я рассказывал про вот эту грабилку, которую поменял, советскую поменял на эту. И меня спросили показать ее в действии. Показываю. Сильно мне удобно снимать. Объектив надо было другую взять. Вот она. Ну, в принципе, работает она как обычная грабилка. И мало чем отличается от советской, но она легкая, ручка пластмассовая и теплая рука не мерзнет и сколько я помню в советской там ручка была маленькая и натирали пальцы вот это очень легкая ну, показываю тут уже кто-то прошел но черник осталось сейчас я соберу немножко снимаю на фотоаппарат поэтому мне не очень удобно вот допустим я собрал переворачиваю не высыпается. Но заглушка работает хорошо. Так, опять начинается дождик, меня он не радует. Так. Еще мент, про который говорил, она легкая. но ну, я тогда сказал, и то что зубья, они не заточенные, и пакет не рвут, лежит в пакете. Удобство в ней есть. Сейчас покажу, как сюда ягода высыпается я набрал немного ладно сейчас немножко что-то старая это видео для ответа на комментарии к ролику про гамбайн ручной за слонки уже так как теперь высыпается вот эту заслонку надо приподнять наклонить все высыпается без потерь Причем слонка, грабилка была не полностью забита. Вот сколько ягоды. Вот, надеюсь, видео разъяснит, что это такое.